Многие из нас задумывались о том, как заработать денег в интернете и можно ли их вообще заработать. Скажу вам сразу, что можно, и способов на самом деле очень много. Но к великому разочарованию халявщиков, ищущих быстрый наживы, быстро заработать деньги в сети интернет не так просто. Если и существуют быстрые заработки в интернет, то все они напоминают игру в рулетку. Но чтобы стабильно зарабатывать в интернет, необходимо, как и на любой работе, усердно трудиться и иметь терпение и целеустремленность. Но, как говорится, умом и сердцем мы это понимаем, но что-то все равно толкает нас иногда на искушение рискнуть и окунуться с головой в очередной хай. К сожалению или к радости я тоже не исключение, иногда грешу этим. В свое время на подобных проектах мне удалось заработать более 500 тысяч рублей. Теперь давайте перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Недавно я обнаружил один очень интересный сервис, который за прослушивание музыкальных композиций платит деньги. Я посмотрел несколько видео о других участниках, в которых они показывали реальный вывод денег и мне захотелось протестировать этот сервис. Итак, друзья, я нахожусь в своем личном кабинете в разделе Моя студия. Именно в этом разделе осуществляется прослушивание музыки и за нее вам начисляются биты. 1 бит равен одному рублю. Справа вверху можно видеть баланс, сколько в данный момент бит в переводе значит, на рубли, рублей у меня на счету. Изначально, после регистрации в этом сервисе, заработок ваш составляет всего лишь одну копейку. Это можно увидеть в разделе «Категории». Вот здесь слева есть такое меню. Категории. Итак, вот здесь новичок получает 0.01 бит за один трек. Далее идут различные категории, которые можно приобрести за те же биты и стоимость одного трека увеличивается. У меня в данный момент категория «Е». E, и мне платят за один трек 2.86. Я специально приобрел данную категорию, чтобы проверить, протестировать данный сервис, прослушать все треки, выделенные мне на сутки и вывести эти деньги. В принципе, то, что я вложил, а это 2500 рублей, окупится примерно за один месяц. Если в течение месяца сервис будет исправно работать и выплачивать деньги, то в течение месяца данные деньги я отобью. А дальше, как говорится, уже пойдет чистая прибыль. Это своего рода рискованная инвестиция, так, так как я не знаю, сколько проработает данный проект. Здесь я уже ориентируюсь на то, сколько проработал данный сервис. Данный сервис проработал полгода. Ну и, соответственно, все риски я беру как бы на себя. Давайте подробнее рассмотрим данный сервис. В принципе, для тех, кто не желает инвестировать деньги, сервис тоже очень интересен. Для новичков встречаются иногда интересные треки, иногда люди выкладывают... Какие-то композиции, если человек хочет получить какую-то известность и популярность. Тоже очень интересно. Ну и к примеру, работая за компьютером, можно просто прослушивать параллельно здесь музыку. И заодно потихоньку в эти копейки вам будут собираться. Конечно же, при этом заработать нормально не получится. Итак, давайте посмотрим дальше, что здесь есть. Ну, в разделе Мои данные здесь. Ваши данные, соответственно, которые необходимо заполнить. Я не буду заходить, чтобы не светить свои данные. Просто после регистрации, если вы решите здесь зарегистрироваться и протестировать также этот сервис, вы зайдете в «Мои данные» и внесете здесь дополнительные данные. Необходимо будет указать кошелек Pair. Деньги здесь выводятся на платежную систему Pair. Поэтому необходимо указать кошелек Pair Ну и остальные данные. В разделе «Мои рефералы» да, кстати, здесь есть реферальная программа, где вам выплачивается еще дополнительно 35% от заработка при Вами людей, ну, соответственно, есть реферальная ссылка, есть различные баннеры, которые можно размещать на сайте, если у Вас есть сайты, или где-то в других местах, где можно заказывать размещение баннеров. История активности, здесь показаны все треки, все Ваши прослушанные, вот видите, я изначально прослушивал треки по низкой цене и вот активировал я категорию, кстати, после активации категории, начисления в размере, да, который указан в данной категории, то есть вот 2,8 рубля, оно не мгновенно наступает, а на следующие сутки. Поэтому, если вы вдруг решите активировать категорию, то не пугайтесь. Вот прошли сутки, 17 числа приобрел данную категорию, и 17 числа я еще зарабатывал вот по вот этой маленькой сумме. Ну и 18 уже мне начали начислять по 2,86 рубля за прослушанный трек. Далее реклама на сайте. Здесь вы можете заказать рекламу за те же заработанные деньги, а 250 бит одни сутки, трое суток, семь суток и так далее, можно выбрать баннерную рекламу. Для рекламодателей есть вот такой раздел, если вы хотите что-то здесь прорекламировать. И последний раздел «Обладателям медиа» – те, кто хотят выставить свои треки на прослушку и получить, скажем так, известность. Здесь, соответственно, тоже есть тарифные планы на сутки стоит 500 бит, то есть 500 рублей. На трое суток, 7 суток и так далее. Соответственно, цена больше. Ну и вот, чтобы добавить ауди аудиозапись, пишите здесь название трека. Здесь, соответственно, нажимаете выбрать. Выбираете аудиозапись вся на компьютере. Она сюда подгружается. И устанавливаете здесь галочки. То есть можно установить, допустим, доступно для скачивания. Если вы хотите, чтобы кто-то скачивал ваш трек. А здесь отображать название трека. И здесь Указать, слушать всем категориям или нет. То есть можно выбрать какую-то конкретную категорию людей, которые... Категория это как раз те, кто зарабатывает, да? Те, кто будут слушать ваш трек. И нажать добавить аудиозапись. Ваша аудиозапись также попадет в прослушиваемые. В принципе, в общем-то, тут больше ничего такого и нет, кроме как вот техподдержка, правила и новости. Также эти странички можете почитать. Пополнение. Пополнение производится нажатием на кнопку «Пополнить». Если мы нажимаем эту кнопку, есть два способа – через фрикассу и pair И уже в самой фрикассе вы можете выбрать, допустим, Kiwi, Деньги, WebMoney и так далее, и паэре – при пополнении через Pair вот такие платежные системы. Соответственно выбираете Pair или FreeCass, указываете сумму и пополняете внизу, вот написан курс 1 российский рубль, 1 бит. Прежде чем пополнять, вы соответственно заходите в категории, выбираете здесь ту категорию, какую захотите приобрести, допустим за 350 бит, тогда на 350 пополняете. Да, и активация любой категории не имеет срока ограничения, ограничение эксплуатации и активируется на все время работы проекта в сети интернет, а также вступ в силу на следующие сутки после активации как я вам уже и говорил так давайте вернемся в мою студию ну и теперь как прослушивается трек вот вы зашли в мою студию и у вас есть кнопка play просто давайте ее нажмем Я звук убавлю, чтобы он не мешал мне говорить. И вот так у нас идет прослушивание трека. В это время вы, в принципе, можете перейти там в любой раздел, заниматься своими делами. То есть включили трек, слушаете и работаете. Когда трек закончится, соответственно, вы сюда зайдете. Давайте подождем, когда он закончится и продолжим. Итак, смотрите, трек закончился. Слева время 308, справа 308. И у нас подсветились палец вверх и палец вниз. Если вам понравился трек, ставите палец вверх, нет, палец вниз. К примеру, я поставлю палец вверх и обратите внимание, у меня увеличится количество прослушанных треков и баланс также изменится на 2.86 бита. Итак, все. Данное действие произошло, мне начислились биты. Чтобы прослушивать следующий трек, еще раз нажимаем «Моя студия». Так, вот здесь вверху у нас обновляется страничка и можно уже нажимать и слушать следующий трек. В сутки доступно 20, всего 25 треков. При моем тарифе это получается 25 умножить на 2.86. Это где-то около 70 с копейками рублей. А сейчас я еще хотел бы вам рассказать, а как здесь регистрироваться. При переходе на по ссылке Ссылка, кстати, в описании к видео. Я буду очень вам благодарен, если вы решите здесь принять участие и перейти именно по моей ссылке, так как вы видели, что она реферальная. Вы попадаете вот на такую страничку. Итак, чтобы здесь зарегистрироваться, необходимо нажать кнопку, вот эту ссылку вверху «Регистрация». Нажав на эту ссылку, у нас открывается вот такое окно, где нам необходимо поставить галочку «Я согласен». Это в первую очередь. И дальше выбрать ту соцсеть, с помощью которой вы хотите здесь зарегистрироваться. Регистрация производится через любую из соцсетей. Ну, к примеру, я выбрал сеть «Одноклассники». Вы можете выбрать совершенно другую социальную сеть. При этом у вас должна быть данная социальная сеть открыто в какой-либо вкладке. Нажимаете, регистрируйтесь, сразу попадаете в свой личный кабинет. Потом заходите, как я уже говорил, мои данные и заполняете свои данные. Все, на этом регистрация у вас закончена, в следующий раз вы уже нажимаете просто «Войти» и с помощью этой же соцсети заходите в свой проект. Вот так, в общем-то, здесь все просто. Ну а теперь давайте подождем немного, когда я дослушаю все 25 треков и покажу вам, как выводятся отсюда средства. Итак, я дослушал 25 треков, теперь давайте попробуем их вывести. Это у меня получилось 71 рубль. В соседней вкладке я открыл аккаунт своего кошелька Pair. Здесь у меня 10 долларов есть и 29 рублей. Итак, заходим сюда и нажимаем «Вывести». Здесь нас просят при первом выводе подтвердить свой номер телефона. Указываем здесь свой номер телефона. Нажимаем «Отправить СМС». Так, пришла СМСка. Вписываем в это поле свой код. Нажимаем «Подтвердить». Так, вы успешно подтвердили свой номер телефона. Закрыть. Указываем сумму, сколько мы хотим вывести. 71. Так, и смотрим, что вывоз средств на кошелек Pair в течение 24 часов. Все, нажимаем «Заказать вывод». Всю заявку мы создали. Теперь ждем и проверяем, когда она обработается. Прошло несколько минут, я зашел слева в историю активности и увидел, что заявка на вывод средств выполнена. Перешел в pair обновил страничку и видим, что поступило 71 рубль. То есть 24 часа, как вы поняли, ждать не пришлось, буквально несколько минут. И теперь у меня на балансе 100 рублей. То есть вот так осуществляется вывод средств, быстро, качественно, удобно. Ну, посмотрим, как будет этот сервис работать дальше. Так что, друзья, если у кого-то есть желание еще протестировать сервис этот, переходите внизу по ссылке, регистрируйтесь, пробуйте. Ну, а я желаю вам удачи. Подписывайтесь на мой канал. Пишите обязательно свои комментарии. Пока!